потому что на этой конференции именно очень много представлено иностранных специалистов, которые вошли в орг-комитет. Поэтому я думаю, что результаты были хорошие, потому что даже при открытии конференции было отмечено, что именно Казань является, и университет является передовым по некоторым пунктам по исследованию плазмы, и, соответственно, поэтому была выбора на Казань.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 Стекаются самые лучшие умы для проведения конференций, международных конференций, съездов и так далее. Вот Эта конференция является международной конференцией по физике плазмы. Вот сегодня мы встретили здесь многих людей, из, не только из России, а из-за границы. Лучшие специалисты из Германии, из Америки, из Европы приехали сюда. И вот мы проведем эту неделю в дискуссиях, обсуждениях. Мы надеемся, что к концу мы получим новый импульс для развития этой науки